А на самом деле, должна была быть еще одна серия, но я очень жестко лоханулся со звуком, и он записался просто отвратительно. Поэтому эта серия будет, но лишь отрывками, чтобы вы, в принципе, вошли в какой-то курс дела. В общем-то, за прошлую серию, которая не выйдет, мы с вами успели много чего изучить. Например, сделать адскую печь. Также мы с вами тут начали изучать изобретение. Почему у меня все на английском? Я вам англичанка тут или что? А ну, исправляем. Кстати, мы с вами поизучали много чего интересного. Начали изучать сами изобретения, вот видите, да, это все мы изучили в прошлой серии. Однако, знаете, чем меня волнует? Мы с вами ауромантию изучить не сможем, потому что я не могу найти аурум. Вот серьезно, его нигде нет. Нам нужно сделать, получается, какой-то предмет, чтобы завершить наше изучение. Открыть новые предметы, а не стоять на месте. Чтобы вы понимали, аурум содержится в эфирных эссенциях, которых у меня, к сожалению, нет. И искать я тоже не знаю их где. Просто, типа, я сколько смотрю сколько еще нет нигде у меня никакой эфирной эссенции никогда не было кстати я совсем забыл вас познакомить со, со своей новой подружкой матильдой у нас теперь появилась сова она кстати сама к нам в хату залетела я не знаю как она вообще попала это что сейчас было ой ой дорогая моя как ты сюда попала я реально что-то тут забыла она типа залетела сюда или что Девочки, я запуталась. Я все. Я не понимаю, куда нажимать. Серьезно. Девочки, я в тупике. Можем, кстати, попробовать с вами продолжить изучать алхимию. Теория алхимии. А, мне... Мне еще теория алхимия нужна. Пипец, блин. Создаем теорию. Какие-то теории создаем, что-то, что там. Что Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне в этом всем разобраться. Тут есть протухшие яйца. Тут тухнут яйца. Вы хотите реально сказать то, что яйца тухнут? Так, у нас протухшие. Мамочки! Василиск! Девочки, у нас новый питомец. <сас> Это откуда, блядь, ты взялась? Ты моя курочка? Это мой питомец. У меня появился Василиск, блядь. У нас теперь есть какой-то куродинозавр. <смех> Блин, это даже из какого мода, я вообще даже сказать не могу понимаете? У меня есть еще одно протухшее яйцо. Я думал, ну, типа, ну испортилось, испортилось. Оттуда Василиск вылез. Так, слушайте, ладно, Василиск к но нам нужно как бы изучать там Генератор вис. Как хорошо известно, вис не самым лучшим образом существует с обычными источниками энергии. Вроде красного камня, Redstone, Flux, and Force Energy. Смотря какой фабрикс Че нам сейчас опять эти теории ссанные делать, да? Теперь изобретение нам нужно прокачивать до какого-то там уровня Я не знаю, насколько это хорошая идея Но давайте с вами попробуем изучить Редстоуновый компаратор Какой-то восклицательный знак, честно, я не знаю, зачем он здесь Но я надеюсь, он зачем-то а вот все надо просто изучить эти штучки понятно а ага, нам сейчас наковальню крафтить ой мы в двери застряли сука эта тварь поубивала абсолютно всех я без овес без всего остался ты оборзела дорогая моя она убила всех Он кого-то хочет съесть. У кого-у кого, но явно у меня все идет не по тому месту, по которому оно должно идти. Он так смешно бегает, посмотрите на это. Я серьезно, почему я не могу ничего здесь выбрать, ребят? Я походу слишком тупой для Таумкрафта на версии 1.12.2. Раньше все было намного проще. Сейчас это какое-то говно собачье, я не понимаю, что нам делать. У нас тупик. Официально заявляю об этом. Кто-нибудь, помогите ей разобраться. Серьезно, я не понимаю, что нам теперь делать. Но можем, кстати, покрафтить какого-нибудь говна. Опа, мы теперь можем сами вами сделать Плавильни эссенций. Ага, нам нужно будет, походу, сейчас изучить абсолютно все э, вис-кристаллы, которые у нас имеются. А, чтобы оно у меня в инвентаре было. Вот так вот, да? Вот так вот, да, вы Вот так. Все. Завершаем эссенций. Нам нужно будет с вами сделать люкс, мотус, гелиум, ну, кристалл. <свят> виктус. А, металлум. Виктус, мотус, патентия, пермитатио. ⁇ ёбин-бобин. И еще вакиоси какой-то. <свят> Очень странный, непонятный. Ладно. Короче, сейчас мы с вами по ходу будем делать разные кристаллы. Вуаля! Завершаем и получаем, о боже! Ага, собственно, нам нужна теория алхимии, чтобы завершить это. И, собственно, сделать саму. Плавильню. Собственно, для плавильной эссенции нам понадобится тигель, две латунные пластины, булыжник и печка. Так, целых три получили. Ага, сейчас мы сами сделаем тигель. Нам сейчас понадобится салис мундус. Я уже забыл, как его делать. Там, по-моему, нужна будет миска. Спасибо, что бы держал рубин. Просто прекрасно. Вуаля, у нас получается тигель. Вау. Печь. Булыжник. Две латунные пластины и тигель. Вуаля! У нас теперь есть плавильня эссенций. Я поставлю ее здесь, но... Нам явно нужно будет ее переставить, собственно, и вот эту вот штуку тоже. Я вот не знаю, зачем она вообще в принципе. И давайте с вами еще напоследок сделаем низкопробную алхимию. По крайней мере попробуем. Ну, в смысле попробуем. Давайте ее завершим, потому что там всего лишь нужно сделать магический жир, из которых впоследствии можно будет делать свечи. Нам нужна гнилая плоть, игнис и вуаля. Мы с вами получаем вот такой вот магический жир. Нам нужен игнис. Я вот не помню, где он содержится. Нет, ну вообще это очень тупой вопрос, сказать о том, что ты не помнишь, где содержится Игнис. Он содержится в угле. И это странно, не знаю человеку, который столько уже играет с э, Таункрафтом. Так, тут есть вода? Да, тут все вы, выветрилось, кстати, уже. Так, а ну, раз, два. Все, спасибо. О, давайте полностью закинем, чтобы там вообще Игниса не оставалось. Потому что у меня это гнилой плоти хоть жопой же вытевать ее некуда. Завершаем ё мое. Ну ладно, сейчас. А мы типа будем их это клонировать? Ой, как все сложно, да? Да, девчонки, мы сами влипли по полной походу. Дорогие мои и дешевые. Я предлагаю на этом уже закончить эту серию. И поэтому, ребят, если вам понравилась эта серия, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был я, сашари Всем удачи и всем пока.